Ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, меня зовут все, кто из инкудушмании. Когда я приехал в 1973, я пь ⁇ л воду из изvorу. О, да, это легенда. Кто-нибудь пь ⁇ л воду из изvorу, в центральном, откуда? Ор, руни, ори в сату, ори, май, вини, се ⁇ нтор, не, не, но и да, димульти, мульти, мульти, углаки. И вот, Яка мужа вот с 50 защищал, дикань, дёйоса ишь. Мне они построили, там мне та ишь, а сера якаша пьетришь. Делу не мапьетри, не яро купа, аша. Сау крискута Я у якас хозяйка медной горы. Яка ишь, что что нам вроде мы ото не та ишь, мое муж ману Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Петр, Касаса, это мик, красиво, некрасиво, да. Я им сказал, что они ищут, что они ищут, да. Плаш, сат, любви, кланебуние, сат, натура, кто-то и не отдарует с водой, с то и хочет сделать что-то для сата, с ремеями, что-то,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 символ требись ваделокорлест, а то наоборот, тебя избирает, а то из тот, -то а Ам был очень веричет, очень веричет, что я имею очень много и когда я иду, иду, иду, Село Струенцы – это село молдавское село. Оно...